И давайте посмотрим теперь, поговорим о том, что сейчас многие испугаются, да, то есть, ну, скажем так, и я тоже у меня вот, слава богу, только из осознанного, да, был год дубликата с днем, я его очень боялась, но на самом деле он прошел для меня достаточно уда... ну, относительно удачно но ну, там было и полезный бог и благородный человек и все такое но конечно так как это все-таки дубликат были моменты но такого что прям совсем ахтум такого не было но опять таки может быть я так не была бы как сказать оптимистично настроена если бы у меня пришел какой-нибудь дубликат в такте дубликат в году еще какой-нибудь анти конечно тогда могли бы быть какие-то да, более такие жесткие последствия. И считается, но ну, в принципе, почему не любят дубликаты и антидубликаты? Еще раз повторюсь, затроение, задвоение, там, не знаю, энергии, которые которые да, становятся слишком мощными. И мы всегда говорим о том, что нам не надо много чего-то. Да? То есть нам надо как бы все всего оптимально. Даже если к вам что-то мега хорошее пришло, но его много, тут дубликат, тут дубликат еще пришло, что это уже становится не очень хорошим. Да? Почему? Потому что... Потому что слишком много это уже плохо, да, как говорят там, ну условно говоря, два это мало, три это много, да, условно говоря, в китайской метафизике. И считается, что могут быть травмы, но понятное дело, тут сталкивается, тут сталкивается, тут сталкивается что-то, да, и может травмироваться, безусловно, потому что столкновение, как правило, если мы рассматриваем подложку здоровья, это какая-то травма, заболевание, потеря благосостояния, ну если деньги у вас, например, выбились из карты или ваш ресурс здоровья выбился из карты, понятное дело, это может быть. Смерть, развод или тюремное заключение. Но опять-таки, чтобы в такие глобальные вещи произошли, мы рассматриваем это на закрытом мастер-классе, там много факторов должно. Одного, что вы взяли а, и увидели у себя дубликат в году, это не говорит о том, что все будет очень плохо. Это маячки. Не все так однозначно. Значит, во-первых, друзья, будет в закрытом мастер-классе подробно, в каком столпе находится человек? Если, предположим, вы по возрасту далеко уже в. Ну, например там в классе или не живете а у вас сталкивается ну, например год или месяц понятное дело что там в году в том числе мы здоровье смотрим месяца там карьеру там же опору наши карты земная ветвь но тем не менее он может не так сильно по вам ударить нежели вы жили бы в том столпе Который у вас продублировался или столкнулся активно. Какими божествами проявлен дубликат или антидубликат? Иногда так бывает, что антидубликат, например, выбивает какое-то крайне негативное божество в вашей карте. И на это время у вас расправлены крылья. Да? То есть не всегда, если что-то у вас выбилось из карты или продублировалось, это плохо. Иногда бывает, собственно говоря, и нормально. С какими символическими звездами приходит дубликат? Да? То есть очень важно. Одно дело, у вас там демоны уничтожения какие-нибудь пришли, или не знаю, там демоны какой-нибудь депрессии или еще чего-нибудь звездобедствий, да, демон депрессии а, затроились, задволись а другое дело, к вам пришли благородные, к вам пришли деньги, еще там вознаграждение с голов, Надо смотреть по ситуации. Какой конкретно стоп карты дублируется или сталкивается? В каком возрасте находится человек? Благоприятные ли это энергия? Какой из карты, из карты Бацы 12 дворцов дублируется?